Короче, ребята, я решил записать сегодня что-нибудь веселое, задорное. Ну что, погнали смотреть? Погнали смотреть. Ну и Карлу тоже. Камон. Хорошо, вообще. Субтитры мы включаем. Что-то не включаешь субтитры. Вот, забывай иногда. Не все всегда идет гладко Будем смотреть, будем смотреть Делаем чаек, кофеек я уже сделал Пошел позволение я и кофе Вот так вот просто кидаю как факты вам Факты вам Знаете, всего две недели прошло и я хотя бы уже начинаю всех узнавать Ну, уши не прополоты, значит, это нечего Чемин? Да это джин? Да это джин Как бы глупо типа. Из всех я сразу знаю, где РМ Сейчас прикиньте, короче, ты был не РМ из всех я сразу знаю, где рэм. рэп. Рэп-монстр ему подходил, потому что он реально рэп-монстр. Вот прямо с этого трека я офигел. А потом перешло вообще что-то очень крутое. О, что они делают? Что они делают? Жестко, просто жесть. Фух. Знаете, вот так вот они танцуют, значит будет такой трек. Не знаю, почему мне даже как-то грустно стало, не знаю, на душе. Я сейчас сижу один, а семья ушла в магазин и гулять, а я сижу и слушаю а, сингулярность, и как-то стало грустно. Сижу один, а семья ушла в магазин, и как-то стало грустно. Сижу один, а семья ушла в магазин, и как-то стало грустно. <свист> <свист> Та Кто за лазер так? Я, конечно, сейчас обомлел. Конец был вообще улетный. Там даже улетели ракеты в воздух. Обомлел. <свист> Прямо, я вот говорю, 80-х годов там и депешмот был, и то 80-е года прям вот так, как было в крипе, да? А 90-е года это руха там, танки, вообще, ну что то чернушное. Ладно, Питест, а да, ездят в Америку. А они поехали к нам. Ну это же шикарно, ребят. Ну кто не согласен? Это шикарно. А как раз таки я в 90-х годах родился. и как-то стало грустно. А они поехали к нам. Смело, ребята. А они поехали к нам. Это прям респект. Я даже не знаю, какая должна быть песня, которая меня расстроит Ребят, все, увидимся в комментариях I love New York Комментарии Пока